Желтые, желтые листья, Легкой поросшей усыпали сад. Тающий в небе клин журавлиный, Словно судьбы скользающий шаг. Взмах, еще взмах, серебристые крылья Птиц поднимают в небес синеву. Печальный неотвратимость, а в перекличках прощальная грусть. Желтые, желтые, желтые листья, что-то обещано было нам всем, Но в паутине серебряных нитей не отыскалась заветная дверь. Шорохи листьев, шепоти тихом, кто-то кому-то послание шелет, в нем сожаление, что жизни тропинкам, порой пересечься не суждено. Ветер осенним мне листья подбросит, а может, минувшие дни и года желтые листья про завтра не хочется знать никогда. Желтые, желтые, желтые листья что-то обещано было нам всем, но в паутине серебряных нитей не отыскалась заветная дверь. Желтые, желтые, желтые листья что-то обещано было нам всем. скалы заветная дверь Не посых волшебную фею в руках, ничто не вернется, не повторится, а листья все падают тихо, шуршат. На землю шурша.